Здравствуйте, с вами Александр. Сейчас я проеду через Светлогорск проездом. Еду снимать дальше в Отрадном и заодно решил снять Светлогорск. Заезжать в сам Светлогорск я не буду, в сам Светлогорск 2. А так проеду через Светлогорск 1 и через Светлогорск 2 вдоль озера. И поеду в сторону Отрадного. Последние годы Светлогорск очень сильно расстраивается. Слева домов уже целый квартал понастроили. Здесь ничего не было. Квартиры здесь стоят недорого. Раньше Светлогорск один, он был из советских домов таких пятиэтажек, а сейчас понастроили новых домов достаточно таки красивых стало так довольно таки приятно здесь есть и супермаркет вот справа виктория вполне все пригодное место для жизни До море конечно далековато пешком наверное полчаса идти Самое крутое, жить, конечно, в самом Светлогорске, в Светлогорске-2. Светлогорск-2 начинается за этим переездом. Войной он практически не затронут, может быть, даже и совершенно не затронут, здесь боев не было. Насколько я знаю, что, может быть, какие-то, конечно, и были, но незначительные. Может быть, и вообще не было. Потому что очень много немецких домов в идеальной сохранности. Город расположен в еловом сосновом лесу. С деревьями здесь все очень строго срубить дерево даже на своем участке очень сложно поэтому даже когда ставят заборы и если дерево там растет например криво как-то то делают дырку в заборе но дерево не трогают очень много калининградцев приезжают сюда погулять в Светлогорске гулять самое лучшее место лучше чем Зеленоградский лучше чем Пионерский здесь действительно очень классно но купаться здесь не очень купаться лучше ездить в Зеленоградск или в другие места сам Светлогорск находится центр справа но туда я заезжать не буду слева сейчас озеро вокруг него сделали красивую набережную действительно очень многое изменилось в последние годы из советских времен многое изменилось все-таки в советские времена тоже было классно в Светлогорске не было машин практически в Светлогорске а сейчас туда заезжают и уже, конечно, не то. Раньше ты идешь и пахнет соснами. Вот все было действительно. Вот я с воспоминания детства, очень было здорово в Светлогорске. А теперь, конечно, то, что машин много там, уже не то, уже не так. Ну, тоже хорошо. Вот бы машину убрать из города, тогда это действительно было, место было бы просто шикарное. Здесь много всяких пансионатов, санаторий, гостиниц. Очень многолюдно здесь летом, выходные дни. такая брусчатка он находится как бы правее то есть там много домов много красивых домов много особняков то есть это не то что вот я сейчас проехала это весь город это как бы его так немножко затрагиваем но весь город там если вы решили посетить калининградскую область то светлогорск нужно посетить обязательно Лагор закончился Дальше впереди поселок Отрадное Здесь рядышком море уже Метров 300 направо Уже будет море Не, хотя обманул я вас это все равно считается Светлогорском. Отрадная чуть-чуть дальше. Хотя знака не было, что... Поселок Отрадная. Отрадное, более спокойное место, если сравнивать со Светлогорском. Можно сказать, что здесь вообще тишина тишиной. Для очень спокойных людей, которые не любят шумиху. стройки все угородили все отрадное закончился всем пока с вами был александр подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте дизлайки кому не нравится всем пока